Организация, зарегистрировавшая и только планирующие использовать Bittrex24 на бесплатном тарифе, столкнуться с рядом ограничений функционала системы, а также отсутствием технической поддержки со стороны компании 1С Bittrex. Поэтому в данном видео мы ответим на следующие вопросы: Что подразумевается под технической поддержкой? Какие варианты технической поддержки существуют и от чего они зависят? А также преимущество партнерской поддержки командой 7Lab. Для начала давайте разберемся, что подразумевается под техническим сопровождением портала в компании 1S Битрикс. В первую очередь это вопросы, связанные с работоспособностью портала, сбой в работе портала или восстановление бэкапа на коммерческих тарифах, консультации по функционалу и документации продукта а также вопросы лицензирования и оплаты тарифных планов. Вопросы, которые не решает техническая поддержка компании 1 с Bittrex. Вопросы по внедрению и доработкам Bittrex 24, Настройки бизнес-процессов и роботов на портале, консультации по работе стороннего приложения, а также обучению сотрудников компаний. Данные вопросы делегируются аккредитованным партнерам. В зависимости от используемого тарифа Bittrex24 существует два варианта технической поддержки. При использовании бесплатного тарифа компания 1S битрикс не осуществляет техническую поддержку, делегируя данные портала аккредитованным партнерам с целью дальнейшего сопровождения. На коммерческих тарифах доступен один из вариантов – сопровождение портала специалистами компании 1S битрикс или компаниями-интеграторами. Выбор зависит от предпочтения заказчика если вы только начинаете работу в системе Bittrex24 и не планируете в ближайшее время использования коммерческого тарифа. Выбирая бесплатную техническую поддержку и дальнейшее сопровождение портала командой 7Lab, вы получаете необходимую и актуальную информацию о продукте. Информацию, которая подготовлена специально для вас. Специалистами отдела технического сопровождения и маркетологами. В первую очередь, это видеообзор о возможностях и ограничениях функционала тарифа бесплатной, который ускорит ознакомление с тарифом и поможет понять, насколько тариф соответствует текущим задачам организации. Книга «Продаж», которая написана специалистами 1 с Bittrex для компаний, которые уже зарегистрировали и работают на портале Bittrex24. В ней вы найдете рекомендации и примеры для создания своего инновационного отдела продаж, используя по максимуму все инструменты портала. Промоход для расширения функционала бесплатного тарифа. Видеообзор пошаговой активации партнерской поддержки на портале, о случае перехода на коммерческий тариф и необходимости инструкцию по активации технической поддержки компании 1Sbitrix. Пошаговый видеообзор с подробными инструкциями по настройке инструментов портала, чтобы ваш Bitrix24 был еще более эффективным для работы. Текущие акции и скидки на коммерческие тарифы. А при активации партнерской поддержки на портале мы сможем осуществлять техническое сопровождение в чате технической поддержки в открытых линиях bitrix 24 Обращаем ваше внимание. Количество ежемесячных запросов, сроки ответов, а также тематика запросов при использовании базовой поддержки регламентированы. Актуальная информация на сайте sevenlab.ru. Коммерческая поддержка для порталов – это индивидуальные условия сопровождения и запросы, не входящие в базовую поддержку. Аудит и доработка текущих порталов. Комплексное внедрение bitrix 24 под нужды заказчика. Настройки бизнес-процессов и роботов на портале. Подготовка регламентов работы на портале. А также обучение сотрудников компании работе на портале.